всем привет сегодня будем настраивать пятерочку она вот такая вот у нас с мотором почти 1.7 тоже ты на 84 диаметр и 75 6 стандартно, в общем все рисак здесь клаб turbo стоит ну конечно это вариант еще тот ну, то что есть то есть автомобиль владелец покупал такой вот э, ну ты же покупал в каком состоянии он у тебя был не полусобранном, да? Ну, да ну вот э, и ну как есть оно так и есть в общем валы уса 912 э, 277 фаза но ну, по крайней мере нам так э, предыдущий владелец э, скинул такие данные ну они ли здесь стоят или не они я затрудняюсь что то сказать Перекрытие я здесь уже покрутил, потому что фазы были э, вообще в нулях стояли, то есть, ну, не было перекрытий, то есть -э, шкивы стояли четко в нулях. Ну по остальному здесь стандартный, как обычно, тут выхлоп, все остальное, в общем-то. Радиатор я смотрю медный стоит, какой-то, да. Вроде как Нива какая-то. <музыка> ну не, не Нивовский, это не Нивовский, это скорее всего. Хотя, хрен, они тюнячные. Это, скорее всего, оренбургский какой-то радиатор медный. Ну, в плане его, конечно, хватит, все отлично. Но какой именно, мы не знаем. В общем, ну, все это, само собой, на январе. Вот он. Мы уже, как бы, покрутили перекрытие, холостой настроил. А, ну, все остальное, как бы, сейчас поедем вот откатывать. А, повесил телеметрию на... Тот предмет что у нас датчика скорости нет у тебя вообще не показывает скорость вообще нет да ну и будем по телеметрии смотреть скорость какая как раз ну то есть чтобы не превышать там ничего нигде не не залететь нам под камеры а, ну в принципе тут в общем то больше нечего сказать все как бы как обычно автомобиль ты ж под кольцо его да, да. я так понимаю так, ну вот да то есть будет подготовлен автомобиль с Канады спидометры в а, даже так? у тебя да. труба вот тут так вот хитро стоит а что-то, да, я как-то не смотрел даже по поводу спидометра, интересно а, да, я такие видел да, да, да километры в час и мили, то есть основная у нас это мили э -э беленькая, а синенькая это э голубая точнее, это у нас километры в час ну в принципе тут все как бы давайте закроем запустим покажем что это все работает тут единственная со стартером какая-то беда а, он как-то совсем как-то туговато крутит хотя вот сейчас более менее нормально так я сейчас только очки одену а то я ничего не вижу старый стал. Так, а, сейчас подсоединимся. Ну, вот. ну, блок тут я думаю потом закрепишь mm -hmm. да? Да, здесь уже все вырезано примерно просто. А, ну, чтобы вот. было удобнее. Ну да, все отлично. Ну, сейчас пока на инженернике все равно катаем. Сейчас у нас прогрузится калибровщик, который мы вот уже накидали, ну, в плане, настроили холостой ход и с этими перекрытиями. Чуть-чуть неровно работает, но, как бы, я не фанат вот этих усы какой-то, я не понимаю вообще, откуда они берутся, потому что, как таковой, усы не существуют уже хрен знает сколько лет. А валы под их брендом кто-то там лепит, а кто именно, какие они, какая обработка, реально ли там фазы такие или не такие... Тут вообще трудно что-то сказать, потому что единственное, что можно померить это ну, при покупке, это подъем. А фазу, как бы, но ну, можно рассмотреть ее по форме кулачка. Если тупой, то она, значит, широкая. Если нет, ну, опять же, это все так абстрактно. Вот. И управление спортивных автомобилей вообще как таковое, оно, для справки, не торговало валами в розницу. Они делали, соответственно, под спорт, под свои нужды. Ну так как уже управления нет я не знаю, то ли там кто-то у них чертежи, либо там баланки брал, перемерили и вытащили свои валы, но все это не факт вообще, что а, это вообще уса, и кто это делает, и что я бы советовал, лучше бы ставить либо а, ну, АКБ-двигатель потому что они четко, это конструкторское все-таки бюро, а не какая-то там шарашкина контора а, вот вот а, ну и стольников тоже неплохие. В принципе, остальное я вообще как не рассматриваю нуждены. Это вообще какая-то непонятно, что это, и обработка, и все. Опять же, непонятно, что торгует под этим брендом, кто и как. Так что лучше ставьте какие-нибудь КБ-двигатель. Из серии RS они прям вообще очень классно идут. Волка-момент у них неплохая. Очень эластичные валы и классные. Единственное, только надо подбирать под свои непосредственно нужды. Но у них линейка прям громадная. Именно ЭРС. Они еще работают с ЭРС-толкателями. То есть, либо хотите эрс ставите толкатели, либо не ставьте. Но ну, там немного из-за этого фаза поменяется. Ну, сейчас поедем прокатимся. Ну, я думаю, что снимем во время уже откатки все это. покатаемся еще к автогену заехали. Дал я ему там крюч для Open Diago, в принципе, потому что он мне не нужен как таковой из форматика. и сейчас на кольцевую дорогу мы их притратим все Ну, валики, скажу, так себе, потому что какое-то сомнительное наполнение у них, но, правда, полка неплохая момента. Она когда-то поднимается и держится, но наполнение маловато. Это при том, что мы Перегрытие еще такие более, не менее сделали. Сколько вам, как бы, варианте, они, я думаю, что вообще бы очень плохо ехали. Поэтому я говорю, что вот все эти усы, там, не усы, все это какая то фуфло, по-моему. Погодка что-то у нас как-то немного изменилась. Ну, а так нормально все. настройки, вообще все гладко, нет проблем никаких. Но, в принципе, даже не знаю, что сказать особо. Какой трубе сделал? 60. А, 60 да. Кстати, я забыл сказать, что головка здесь пиленная, то есть не просто клапана стандартная, головка пили. Попробую наполнение посмотреть на как опять. Что у нас там получается. так-то вот так выглядит. Получается, пик момента, в принципе, но ну, вот эти же всплески, это не смотрите, это, ну, просто всплески основная, это вот это вот более жирное, то, что туда попадало. То есть у нас а, пик момента получается почти тысяч оборотов. Потом он к семи почему-то, то, ну, то есть он падает, и после семи а, опять как-то начинает расти. И непонятно тоже, а, то ли это резонансы какие-то из ресивера, то ли пока непонятно. но В принципе, пик момента у нас именно на 6000 оборотов. Блин, ну, более не менее нормально, но сами показания какие-то очень маленькие. 440 кубов, как-то это, ну, совсем не серьезно, Могло бы быть и больше. Ну, я думаю, что тут особо нечего снимать. Катаемся, катаемся, шумно Может быть, по приезду еще снимем. Ну, вот, ребят, мы тут остановились. Э, валики немножко я покрутил э, фазу чуть поменьше сделал мне там пишут что что я не снимаю когда кручу у меня руки в этот момент заняты я не могу и камеру держать и все остальное поэтому это приходится двумя руками одными, это, и камеру не подержать в общем оператор у меня к сожалению нету. ну вот и решили все-таки посмотреть какой тут Регулятор давления, он какой-то весь покрашенный, в какой-то дерьмело И реально непонятно на какое давление Но будем надеяться все-таки, что он на 3 бара, а не какой-то там, какой там 3,8 Потому что сами по себе форсунки тут и так как бы 280 с чем-то кубов 281 или 283, я точно не помню По факту они такие нахрен не нужны Они здесь на данный момент работают в пике на 60%. Опять же, зачем такие ставят, я не понимаю. Как бы. То есть вы сужаете диапазон, а с время остается... Ну, то есть управление более узкое получается, диапазон временной. Э, нафига это делать? Это как, типа, взять снова атмосферный там манометр и пытаться проверить в колесах давление. Там с ценой деления вообще никакой. Ровно здесь и так же. Как раз диапазон должен быть расширен И форсунки приблизительно подогнаны Под потребление воздуха И опять же там дроселя Вот эти вот гигантские Там тоже как бы я смысла не вижу Никакого установки То есть делайте нормально Кстати непонятно почему у нас наполнение После 7 опять растет Но хрен его знает Неизвестно То ли это в рисак такой То ли еще что то Ну пока непонятно в общем, будем думать. Сейчас поедем дальше, посмотрим, как изменится с этими перекрытиями, как станет. Так что глянем. А у тебя бачок специально не подключен, что ли, эти провода На этот. На тормозной цилиндр. То есть бачок. Опа, все. Воткнули. Так что сейчас поедем дальше кататься. Вот, мы уже едем. Перекрытие, то, что я ставил, поменьше, поуже сейчас сделал. Все-таки валы, судя по всему, очень узкие. и ну, Слишком высокие перекрытия, наоборот, купительно. Ну, то есть, хуже происходит наполнение, чем реально хотелось бы. Но оно все равно какое-то маленькое, непонятное, но Очень интересная полка Момента я такого раньше не видел Она на 4 с копейками Поднимается к 7 Ровная такая вообще, ну практически Я потом графики вам покажу Выложу все это дело, увидите сами То есть э, До этого мы перекрытие пере, ну, Слишком дофига Крутанули, сейчас вернул я Где-то наполовину от того, что Крутили Стало гораздо эластичный в диапазоне вот с 4400-4500 ну реально поднялось наполнение, но при этом на верхах оно как бы не упало и э, кривизна меньше стала но я думаю, что надо так и оставить тут э, ничего другого мы не вытащим уже с этих валов будем значит так э, катать уже ну в принципе я не знаю тут нечего говорить, я уже по приезду все расскажу, что как Ребят, все, закончили, отстроили. В принципе, никаких проблем не вижу. Единственное, что наполнение мне только не нравится. Какое-то оно очень сомнительное. На графиках вы потом там посмотрите, как у нее полка момента и <coughs> все это. Но ну, не факт, конечно, что здесь, как и УСА, там, 912 с 277. Мы этого точно не знаем, блин, потому что автомобиль покупался именно таким. И реально, естественно, никто не вскрывал и не смотрел. Реально эти валы, нереально Что это там за валы, может там вообще стоковые Стоят, а мы их там крутим туда-сюда И пытаемся что-то выкрутить при этом Ну что у нас Единственное из минусов У нас где-то что-то Начало капать Масло с трансмиссии но ну, здесь не видно Мы сейчас датчик откручивали И Откатили, и посмотрели И реально как бы масло Моторное накапало Но ну, это опять же может быть остатки а, mm -hmm. И трансмиссионка. но трансмиссионка как-то странно. Mm -hmm. Из-за чего это или что там Тут мужики катают тут эти Трупа вот этого Ниссана Увозят на <energia> задних колесо в обратную сторону крутится. Давай, <entities> <zam> <allen> <уют> <Scriptindistinct> блин да и что еще на выхлоп на 60 трубе сделан здесь и поэтому продувка нормальная но как-то странно показатели очень странные я не понимаю почему это происходит но как оно есть но по крайней мере едет все стабильно и ровно то есть проблем никаких не возникает и вроде все нормально так что не забываем опять же ходить под видео там контакт и Drive ссылочки и там колокол жмем подписки не подписки и все остальное так что в общем всем пока и до новых встреч